Просто простынею, обхватываем поясницу и продеваем под ноги там, да, по диагонали. Выходим из-под ног, берем. Mm -hmm. Человек, если, ну, такого большой, mm -hmm. как Олег, он будет держаться своим весом, но если кто mm -hmm. полегче, он, да. за стол можно держаться, да, чтобы не вытянуло. Mm -hmm. И начинаем вытяжку. Можно упереться в стол. Как, Олег? Mm -hmm. Тянется, вот я живот чувствую, тянется. Поясница тоже, о, вот сейчас включилась поясница. Ну вот это вытяжка на поясница И тоже плавненько Там приходится. Может руки выше поднять? Может локтями вам зацепиться, да? Или голову на Да, стой-то. Вот. Главное опускаем. Угу. Чуть-чуть по-другому сейчас встану, переквачусь. Покороче. Покороче возьму. И пойдем опять же плавненько, аккуратненько, на вытяжку. Ну, не менее. А мы сделали натяжку. Тяните, тень, спустим себе. Подержали. И плавно опустили, чтобы без удара. Ну, так. О, класс! О, класс! Кул! Рулис, ребятки!